Всем привет! Я Лена Питько, это моя мама Ольга Печко. Мы работаем вдвоем, у нас семейный бизнес, мы живем в Минске, Беларусь. Получилось, что мама не слышит. Но даже такие семейные обстоятельства не стали для нас преградой в начале работы. Как мы узнали о системе Форсаж Инфо? В связи с тем, что у нас выполнение в семье, мы с мамой всерьез задумались о том, чтобы найти дополнительный заработок в интернете с целью проводить свободное время с пользой. Мы совершенно случайно наткнулись на сайт Форсаж Инфо и благодаря доступному прекрасному просто обучению нам рассказали. Мы поняли о том, как работает сама система Форсаж. Здесь вас всему научат. Если вам нужна будет помощь, то команда с куратором вам всегда помогут. Именно здесь каждому предоставляется работа, не выходя из дома, что сейчас очень удобно. И также помимо обучения вы научитесь правильно распределять свое время и правильно относиться к своей работе. Интересные тренинги помогают ознакомиться с системой. Также задуматься о своем будущем и понять для себя, чего вы именно хотите. Также у вас появится мотивация. Инфа это отличная платформа для тех, кто хочет учиться чему-то новому, также узнавать для себя что-то новое и при этом зарабатывать деньги. Если у вас есть время, но вы все еще сомневаетесь, то дерзайте, не ждите другой возможности или другого шанса.